Сначала их не было видно. Нарциссы в бутылке. Мерцало прозрачно и бледно на светлой картинке. Но годы прошли, изменяя мое отношение к цвету, не выцвело. Стала сочнее картина, где поле и лето. Нарциссы в бутылке.